Здорово. Ну, как ты? Короче, я лашара. Прикинь пока снимал для тебя видосик по поводу новых тачек по поводу их цен я упустил один крайне важный момент оказывается та новая BH i7 g70 за 17 миллионов рублей это еще не предел У нас с тобой их будет целых две штуки кстати не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов Барби рп который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике условия ты видишь на своем экране на итоге каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании короче говоря капнув немного глубже, я нашел еще одну точно такую же Беху, но уже электрическую ее версию. И стоить она будет у нас с тобой целых 21 миллион рублей, что на 4 мульта больше. И у меня появляется вопрос, а надо ли? В принципе, внешне эти автомобили абсолютно одинаковые. Отличаются они в основном только обвесами изначально, покупая их в автосалоне. И я думаю, что данные обвесы можно будет в дальнейшем также поменять в детайлинг-центре, выбрать уже себе на свой вкус и цвет, как говорится. Салон у них тоже абсолютно одинаковый. По крайней мере, я не нашел Никаких отличий. Единственное их главное отличие это во-первых, цена. Ну а во-вторых, то, что одна тачка, которая подешевле за 17 миллионов рублей, она ездит на бензине. А вот ее электрический собрат, а именно G70 без каких-либо добавлений в названии, соответственно, не требует никакого бензина. Это еще один новый электрокар на Барвих РП. Я, конечно, все понимаю, но разница в 4 миллиона рублей подразумевает опять же вопрос. Если они практически ничем не отличаются, то это сколько же нам придется с тобой все-таки заливать бензин? в версию 760i чтобы потратить те самые 4 миллиона рублей а именно ту разницу между этими двумя автомобилями в цене естественно я проверил два автомобиля по управляемости и на их максимальную скорость и что я могу тебе сказать версия за 17 миллионов рублей конкретно бензиновая бэха очень напоминает именно bmw m5 f90 примерно такой же звук такая же устойчивость на дороге и примерно также бодро она набирает скорость кстати максимальная скорость в стоке на которой я смог ее разогнать это 270 километров в час конечно же я ее решил затюнить на fall 5, после чего ее максималка увеличилась на целых 100 км в час, 370 км в час, ее максимальная скорость на full 5 на тестовом сервере, а вот ее электрический собрат стоимостью в 21 миллион рублей меня мягко говоря удивил, едет она и разгоняется довольно плавно, мотор ты совершенно ее не слышишь, но ну, понятное дело это электрокат, максимальная скорость на которую мне все таки удалось разогнать это 237 км в час, что на порядок меньше ее бензинового собрата. И разгоняется, честно говоря, она довольно не ахти. Но это лично как по мне. Опять же затюнив ее на full 5 и кстати заметь на тюнинг данных автомобилей full 5 уйдет у тебя почти 6 миллионов рублей. А это довольно немало В конечном итоге с большим трудом я смог разогнать ее на 300 километров в час, что конечно же неплохо отличается от ее прежних показателей, но также на целых 70 километров в час меньше чем у бензинового собра. Так что делаю выводы для себя, я конечно понимаю что это не спорткар, это машина скорее s класса премиального класса, такой автомобиль как и майбах, которым гораздо правильнее будет ездить не за рулем, а на заднем сиденье с бокалом коньяка и сигарой в руке, при этом имея собственного личного водителя. Но будет ли пользоваться такой автомобиль, а уж тем более ее удороженная версия за 21 миллион рублей на барвихе П, не знаю. Моя задача тебе показать то, что я увидел, то что я нашел. Ну а твоя сделать для себя выводы и решить какую именно модель ты будешь покупать и будешь ли вообще. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока.